как попасть в комменты видео. Лайк, like, дизлайк, like, подписка, колокольчик и коммент. Так как я читаю ваши комментарии под видео и постоянно пытаюсь на них отвечать, я заметил очень странную тенденцию, то что под тем же самым видео RTX, который я недавно делал, большинство людей, как это было и предсказуемо, описали то, что у них компании тянут даже обыкновенный Майнкрафт. И то, что им требовалось бы даже в последних обновлениях Майнкрафта, это всего лишь чуть-чуть отрегулировать модельки каких-то текстур или добавить чуть-чуть тренды -чуть объемности в маленьких деталях. Сегодня я сделаю для вас суперский видосик. Очень прикольные ресурс-паки, которые добавляют совсем чуть-чуть 3D моделинга в обычные текстурки. И поэтому не изменяют сам ванильный Майнкрафт. И на первом месте у нас будет ресурс-пак Better Feed. Это самый лучший поддерживаемый ресурс пак по 3D-моделированию текстурочек. И этот автор, который делает этот ресурс пак и постоянно его поддерживает и обновляет под последней версии Майнкрафта, он явно шахнет за то, чтобы не изменять ванильный Майнкрафт и добавлять такие малюсенькие нюансы, например, такие как ручки у дверей или чуть-чуть объемности к тем же рельсам. Он специально обновляет их настолько мизерно и по чуть-чуть совсем добавляет рейды объемности, чтобы не исказить ту самую классическую изюминку Майнкрафта. Наверное, те, кто играют на СП или смотрят хотя бы подобие СНГ, сервера СП, наверное, такие люди меня поймут, потому что там за ванильным Майнкрафтом, чтобы не испортить ту самую атмосферу ванильности классической Майнкрафта очень тщательно следят. Именно в ресурспаке Battle 3 Day вы сможете найти огромное количество руды, поршни, редстоун механизмы. Огромное количество руд, такие как алмазы, железо, изумруды и все остальные прочие. И даже адская руда. Она будет изменена совсем чуть-чуть по 3D моделингу. Чтобы совсем чуть-чуть пикселей на один пиксель всего лишь упирали, Не больше, всего лишь на один пиксель. Это то, чего мы всегда хотели. Также отмоделированы двери. Даже сам поршень, когда выдвигается у него, можно увидеть совсем малюсенькую детальку. Дополнительные печи, такие как плавильня, коптильня. Даже этот тканный станочек для тех же самых флагов. Стандартный верстак. Все это обновлено. Даже на кактусе появились малюсенькие иголочки в один пиксель. И поэтому они не мозолят слишком глаза. Именно вот эти мелочи все и хотели. В конце видео я вам также еще покажу дополнительно, как это все устанавливать. Потому что устанавливать это чрезвычайно просто. Так. Кстати, еще несколько слов про ресурс пак Better и day Этот челик явно понимает то, что самая основная фишка Майнкрафта в его текстурках. И то, что они всего лишь по одному пикселю. И именно вот этот автор Better Free Day, он удивил меня тем, то, что он действительно изменяет по пиксельной текстурке и добавляет тем самым объемность к малюсеньким деталям. Но в этом-то и дело, то, что Battlefi Day тогда считается невероятно оптимизированным ресурс-паком. Потому что изменения буквально идут всего лишь на пару, может на десятку пикселей в каких-то модельках. Никаких текстур, ничего изменений не происходит. Потому ресурс пак Better free Day идеально подходит для слабомощных ПК или компьютеров. И не идет в зависимости. Он вообще не изменяет ваш ФПС. Никаких просадок, никаких лагов от него не будет, потому что изменения минимальные. А теперь суперский ресурс пак Enchained Biome and Point. Это очень классный ресурс пак, который добавляет невероятно важную мелочь, которая настолько поиграть в Майнкрафт, что это будет классно. Такие малюсенькие детальки как камыш около берегов. Кстати, ставятся они из обычного ванильного Майнкрафта. Это все те же самые обыкновенные водоросли, которые надо всего лишь поставить на глубину одного блока воды. И тогда он автоматически будет выпирать на поверхность в виде камыша. А чтобы сделать тину, да-да-да, этот ресурс-пак еще и добавляет дополнительную тину. Тину сделать очень легко. Для этого надо поставить всего лишь одну большую двухметровую водоросль, которую можно вырастить из одной малюсенькой водоросли. С помощью костной муки И тогда на поверхности двух блоков воды У вас будет образовываться очень прикольная тина Это такая зеленая колывшаяся травка И тогда на поверхности воды Именно на самой поверхности появляется такая тина Водоросли, которые плавают на поверхности И то, что изменяет этот ресурс пак Очень всем понравится Это то, что Моджанг, наверное, обещали Хотели сделать, но так и не сделали Зато у нас есть классные авторы ресурс паков Которые это могут поправить Это обновление болотом Именно все болота теперь и все биомы Болот будут выглядеть с этим ресурс паком замечательные, они будут действительно даже очень классно дополняться, и теперь болота будут похожи действительно на те самые болота, которые зацвели, и в них очень много водорослей, и на поверхности у них будут расти камыши, в общем это то, что нужно, и в ресурс паках даже ванильного самого Майнкрафта это давным-давно ждали, но Моджанга это не могут сделать, зато у нас есть замечательные авторы ресурс паков. И теперь, как установить эти супер классные ресурс паки, на самом деле все очень легко, Первое, что вам понадобится, это установить Minecraft Forge. После этого второй этап вам понадобится установить Optifine. И после того, как вы все это установите уже на свой Майнкрафтик, а все ссылочки будут в описании. Вместе с ним будут очень детальные инструкции на этих же сайтах, как это устанавливать, и вы сами сможете это даже посмотреть. И после этого вам остается только скачать ресурс паки именно тех версий, на которые вы будете играть. Например, если вы играете на Minecraft 1.14.4, тогда и все модификации, например, Forge Optifine должно быть стоять именно 1.14.4. Скачивайте эти ресурспаки и в формате WinRAR помещаете в папочку ресурспакс. Чтобы найти эту папочку именно ресурспакс к вашему Майнкрафту вам понадобится сделать всего лишь очень простую вещь. Заходим в поисковую строку Windows в ней можно найти любую папочку и пишем там процент апдата процент. Нажимаете Enter. Потом нажимаете на папочку папочку майнкрафт и здесь и будет наша желанная папочка куда мы должны поместить наши ресурс паки в формате винрар все после этого вы просто запускаете майнкрафт и смотрите то что они у вас уже установились если вам все равно что-то непонятно или вы где-то замешкались или у вас что-то не получилось отдельно все инструкции по установке того или иного ресурс пака или модификации например такие как forge или optifine будут дополнительно находиться еще на сайте Этих инструкций и также дополнительно сойдите в описание, я все поэтапно для вас специально распишу. Это для совсем уже нубиков и людей, которые достаточно тяжело в этом понимают. Или даже если у вас что-то не получилось, именно для таких я и оставлю в описании поэтапную инструкцию, как что и где усны. Просто следуйте ей, и у вас все получится. Пупсики, если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк. Ведь монетизации нет, а злоебучую рекламу я не включаю. Если не будете ставить лайки, потом. Подпис с колокольчиком, то тогда я включу вонючую монетизацию, вы будете смотреть и скипать эту вонючую рекламу по 5 секунд. Так что, целую вас в чёчки и вы умнички. Если ты досмотрел этот ролик до конца, то ты можешь подписаться. Но учти то, что если ты подписываешься, обязательно ставь колокольчик со всеми уведомлениями. Тогда тебе будет на ютубе уведомлять в колокольчике то, что у меня на канале вышел видеоролик, и ты можешь его посмотреть. Всем спасибо, те, кто уже подписались с колокольчиком и поставили все уведомления. Если что, для таких вообще прожженных, кто до самого конца досматривает видео, а это по статистике ютуба всего лишь 15, 5 процентов от основного количества зрителей я скажу то что у меня есть твиттер и он находится в описании я вообще не хотел его афишировать но если вы хотите увидеть значки видео нарисованные мной до того как еще опубликовалось видео само тогда вам именно туда всем всем пока спасибо